Всем привет! Меня зовут Мария. Я специалист по работе с клиентами WebCom Group. Теперь объявление можно легко показать пользователям, похожих на ваших клиентов с помощью простых настроек в Яндекс.Директе. В этом вам поможет технология look Лайк. -like. Она находит потенциальных клиентов среди тех, кто по интересу и поведению похож на ваших покупателей на сайте. Раньше настроить look Лайк -like можно было только с помощью данных о тысяче клиентов. Теперь, даже при низкой посещаемости сайта, Директ найдет заинтересованную аудиторию для ваших товаров и услуг по целям в Метрике можно найти пользователей, похожих на любой из сегментов вашей аудитории. Например, на постоянных покупателей, чтобы предложить им скидку, на пользователей, которые переходили на сайт по ссылке из ваших объявлений, на тех, кто долго просматривает каталог и задает вопросы, чтобы привести заинтересованную аудиторию на сайт, на тех, кто подписан на уведомления об акциях, чтобы рассказать о специальных предложениях, на пользователей смартфонов для продвижения мобильного приложения. Качество поиска похожей аудитории обеспечивает крипто. При подборе релевантной аудитории она учитывает более трехсот факторов, например, какие слова люди используют в запросах, какие сайты посещают, какими темами интересуются, в какое время суток выходят в интернет и так далее. Именно поэтому пользователи, которых вы найдете с помощью Lookalike, точно будут заинтересованы вашим предложением. Нужный таргетинг настраивается в директе в несколько кликов. Выберите компанию и начните ее редактировать. Перейдите к разделу «Ретаргетинг и подбора аудитории» и нажмите «Добавить условия». В окне «Набор правил» выберите цель в метрике, сегмент в метрике или аудиториях. Если данных мало, подойдет только цель в метрике. Нажмите «Выбранные сегменты похожие пользователи» — «Сохранить». Удачного вам ведения рекламных кампаний! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!